Во-первых, важно уметь выбрать ликвидный объект, а лучше несколько таких объектов. Выложить их на сайты продаж, такие как Авито, тогда больше вероятности, что на один из них найдется инвестор. Не бойтесь брать разные объекты, это могут быть лоты и свыше 10 миллионов рублей. Как только с вами свяжется инвестор, будьте общительны, покажите свою ответственность. Не стоит выкладывать сразу все детали, дайте только первоначальную информацию. И только после того, как заинтересуете инвестора, начинайте с ним полноценную работу. Обязательно заключите агентский договор, который будет оберегать ваши интересы и интересы клиента. Пропишите комиссию, обычно она составляет 5-10% от суммы покупки объекта. И начинайте подготовку к торгам. И еще раз помните, важно размещать не один объект, а несколько.